Уничтожали эти конфетки. А теперь все наелись, они стоят и все никому не нужны. Не, а, да, да, да, да. они даже, знаешь, не хочется. Нормально? Ну, поставлю, то есть стесняюсь. В Сочи все никак лето не наступит. У нас уже первый полный апреля. А на улице что-то как-то вот не особо. Хотелось бы получше. Но температура нормально, не холодно, пасмурно. Так, ну что, начинаем. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи Юдв, Илья Шамшин, и мы с вами начинаем. Друзья, но не забудьте подписаться. Вот здесь вся грядочка. Поставить лайк, колокольчик и не забывайте писать комментарии. Друзья, вернемся к теме ипотек. Наша излюбленная тема. Я знаю, что достаточно количество людей хотят приобрести объект недвижимости в Сочи в ипотеку, да? На самом деле здесь причин достаточно много. Если ипотека, да, то есть, ну, как правило, люди не хотят деньги из бизнеса выдергивать, да, то есть или там, допустим, из под матраса. Поэтому пользуются ипотечными деньгами. Соответственно, знаете, что хотел сегодня вам рассказать? Давайте прям сегодня разберем по нарастающей, прям от минимальной. Ипотечной ставки до максимальной. То есть, где мы сможем зайти прям под самый минимум, да, под самую минимальную ипотечную ставку, и где у нас будет максимальная. Ну, точнее, не максимальная, а так скажем, стандартная. Первое, что хочется упомянуть, да, это жилой комплекс кислород. Друзья мои, вы все прекрасно знаете этот комплекс. И знаете что? На сегодняшний момент. Кислород недооценен. Я прекрасно знаю, какая там стоимость за метр квадратный, но тем не менее, когда весь комплекс будет сдан, да, я, кстати, хочу напомнить, что у комплекса единая а, придом, придомовая территория, и м -м, комплекс занял первое место по придомовой территории в России, да, про это не стоит забывать. А, когда он будет сдан, и когда уже полностью введен в эксплуатацию, ну понятно, что к нему будет отношение другое. И знаете, что еще хочу сказать, а Паркинг большой и торговый центр, да, про него тоже не стоит забывать. И ресторан на крыше торгового центра тоже там будет. Ну, ладно, давайте продолжим по ипотечной ставке. В общем, сейчас в кислороде можно купить квартиру под 3% ипотечной ставки. Это у нас Альфа-банк, это у нас 2 года. То есть, смотрите, как получается, мы с помощью Альфа-банка забираем квартиру по 3% ипотечной ставки, да, и платеж у нас там вообще копейки, там что-то 25, 26, 26 500, ну, в общем, до 30 тысяч а, включительно, да, но не забывайте то, что это всего лишь на 2 года, дальше идет а, платеж обычный, порядка 70-75 тысяч, там нужно будет еще делать а, точный расчет, но тем не менее, да, то есть Эльфа-Банк нам дает возможность зайти по гласной ставке. Дальше, дальше, а, самое распространенное и так скажем, привлекательная ипотечная ставка на весь период, на весь период ипотечный, это 4,5. Друзья мои, нет, даже не 4,5, 4,2, это семейная ипотека, там же в кислороде, но где кислород, там и ежеколетний, то есть это один застройщик, одни и те же условия по ипотечному кредитованию, но опять же, если, ну, если поставить на час чашу весов кислород и летний, ну, понятно, что кислород будет на пару голов выше, потому что летний он уже э, там частично сдан и ну, локация, ну мы в принципе раньше говорили про эту локацию, однозначно, если выбирать там, из двух комплексов, это жилой комплекс кислород. Ставка 4,2 семейная на весь ипотечный срок. А что такое семейной ипотекой и кто ей может воспользоваться. Первое, это семья, да, у которой родился ребенок после 18 -го года. И второе, когда есть э, в семье два и более ребенка э, несовершеннолетних, мы тоже с вами попадаем под семейную ипотеку. Но где знаете, как вообще классная история забрать под минимальную ставку на весь ипотечный срок. Э, дальше. Хочу напомнить, что в кислороде можно купить квартиру, в теории можно купить и в практике можно купить квартиру без первого взноса. Да? То есть мы э, всю квартиру, вот, ну, точнее э, весь бюджет загоняем в ипотеку. Да? И не забываем, что у нас маленькая ипотечная ставка, маленькие платежи. И как бы мы даже там инвестиции, не инвестиции, вообще без разницы для чего вы берете, вы э, попадаете под комфортное платежи, И это не может не радовать. Дальше, друзья мои. Перемещаемся на другую стройку. Это Южный парк, жилой комплекс Южный парк. Это пластуночка родненькая. Это район Макаренко. Про Южный парк все хорошо знают. Что там можно будет сделать? Там можно будет получить ставку 4% на 2 года, если мы покупаем с вами от застройщика. То есть если мы... Берем под инвестиции, да, там условно там, сроком год, полтора-два. В принципе, хорошая идея, потому что м, ставка 4%, э, платежи минимальные, комплекс стоимость растет хорошо. И, кстати, хочу напомнить, что в Южном парке очень маленький квартирный фонд, то есть там квартир, там 600, 663 квартиры, могу немножко ошибаться, но, в общем, там небольшой квартирный фонд, и, соответственно, э, конкуренция в рамках этого комплекса будет минимальная, поэтому Кому интересно, заходите э, на объект по ставку 4% на 2 года. А далее, там же в Южном парке, в Южном парке можно купить квартиру под семейную ипотеку, но там будет ставка 5,7. Ранее у них была ставка, сейчас скажу, то ли 4, то ли 4,5, могу немножко ошибаться. Ну, в общем, они обратно откатили и э, ставка у них 5,7. И знаете, в чем есть особенность? когда мы рассматриваем все вот эти льготы субсидии, как правило, по всей России у нас лимит до 6 миллионов включительно. Все об этом знают, да? там, за исключением Москвы и Московской области, у нас до 6 миллионов ипотечных средств. В Южном парке лимит, так сказать, крайняя планка, да, это у нас до 15 миллионов рублей, да, то есть именно ипотечных средств. Поэтому вот эти программы, какие есть, они максимально комфортные. Да, то есть на этом можно зарабатывать. Тем более в Южном парке частично была корректировка цен. И ну, на сегодняшний день стоимость за метр квадратный достаточно комфортная в Южном парке. Дальше мы с вами перемещаемся обратно в кислород. У нас есть ставки в кислороде есть 6%. Да, можно на весь срок получить это Сбер и ВТБ. Дальше 6,5% это Совкомбанк, Уралсиб, ну в общем где-то там до 7, до 7,7% ,7 ипотечная ставка будет у вас Ну то есть там все зависит уже от банка Ну самое основное я сказал, то есть это у нас минимальная процентная ставка Альфа-Банк Потом мы перемещаемся на семейную ипотеку, да, у кого детишки есть Ну и потом у нас уже есть, так скажем, льготное кредитование от ВТБ и от Сбербанка да, по кислороду Кстати, хочу напомнить, что э, там кредитный лимит тоже до 15 миллионов включительно вот, Поэтому это не может не радовать Дальше, друзья мои, мы с вами перемещаемся в партийники, во вторички да, То есть это может быть новостройка, да, но по документам уже как вторичка Это вот что у нас там? Новый Заря Мерката, Гранд Парк, ну их достаточно много по всему Сочи. Что у нас там со ставкой, смотрите, там идет стандартная ставка и кстати по апартаментам то же самое, один в один, что мы вот берем обычную квартиру там вторичку, что мы берем апартамент, а ставка не меняется. А, у нас ставка где-то 10,9, 11,2, 11,3, в общем до 12,5 ипотечная ставка включительно. А, то, что касается апартаментов, да? По апартаментам, какие-то льготы, субсидии и так далее и тому подобное, невозможно получить. Можно, да, если, допустим, федеральная стройка, как в Винкам 5 звезд, там можно получить хорошую ипотечную ставку, но там идет м -м, субсидия за счет покупателя. Но как бы это можно использовать, это тоже хороший инструмент. Но здесь опять же, кому как удобно, кому как комфортно. Поэтому, если уже вот рассматривать весь рынок по городу Сочи, у нас идет обычная ипотечная ставка. То, что касается апартаментных комплексов, друзья мои, апартаменты в Сочи сдаются. И знаете как, даже какие-то, вот, так скажем, гомнобудки, да, я извиняюсь за выражение, они тоже сдаются. Какие-то там сраные, я не знаю, там 16-17 метров, там, в общем, до 20, блин, они тоже сдаются. Манхэттен, вот вчера мы были в Манхэттен на Советской, а, ну, обычные апартаты, обычные. Людей битком, все сумками стоят с чемоданами, апартаменты посмотреть не можем. То есть мы приезжаем с покупателем, мы не можем посмотреть апартамент Только по одной простой причине, что он уже они все уже забронированы, там люди живут. А Рановский тоже не стоит забывать. У нас сейчас миреры хорошо качают. То есть знаете как, если смотреть в рамках центрального Сочи и центра Адлера, всегда исторически это все сдается. Поэтому... Кому интересно, заходите на апарты. Кто хочет получить минимальные платежи, заходите на квартирнички от застройщика. Мы вместе с вами купим. Мы со своей стороны, как компания Сочи, ЮДВ, даем хорошие скидки, хорошие условия там же от застройщиков. Те, кто нас смотрит регулярно, они об этом знают. У нас есть ну, так сказать, огромная армия покупателей, которая работают только с нами, и они прям, ну, самые вкусные, самые жирные получают, когда работают в Сочи и ЮДВ, поэтому и у застройщика можно взять хорошие условия, и скидку можно выбить, и иногда какой-то и кэшбэк, то есть, всегда это можно обсудить, поэтому к нам обращайтесь, мы сделаем для вас вот прям вот, ну, как себе, вот по-честному. Да, друзья, с вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках. Пока!